а вот, конечно, да, вот, конечно, да. То есть, по-прежнему, да, что-то вроде, что-то вроде, что-то вроде, что что что то что Айве, Басмар Ланган, Заланган, Чунчуган, Ахвалда Гельше. Ичиндеги Гельше, и это кандидаты, и это кандидаты, и это кандидаты, и это кандидаты, и это кандидаты, и это это кандидаты, и и это кандидаты, и и Возможно, та что пчама да, а но я делал, чардам не тарет, тети че то. Зонболка душар был гонялга, альбетте, у кукток чардам греек, психология лг чардам греек, ананчик чардам сатсалдук, бала да балан дала, уж горлера болот. Всё ну